Господин граф, что с вами?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 Сегодня какая-то необыкновенная ночь. Мы одни в доме? Да, я отпустила Гертруда. Господи, как мне хорошо с тобой. Я думаю, о тебе и одновременно чувствую весь мир. Небо, Бога. Луи, ты любишь меня? Я не смогу без тебя жить. Тогда послушай меня и обещай мне повиноваться. Обещаю. Нет, Луи, ты смотришь на меня, но ты меня не слышишь. Зато я вижу тебя. Господи, как ты прекрасна сегодня. Бог мой, да о моей ли красоте речь? Речь идет о тебе о твоей жизни, о нашей жизни. Умоляю, береги себя, будь осторожен. Я даю тебе слово, что я станусь жив. Верь мне, как я верю своим друзьям. Антрога владеет шпагой не хуже меня. Ребера кладнокровен в бою. Левару отличается тигриной ловкостью. Поверь, у нас замечательная партия. Даже слишком замечательно. И знаешь, мне бы хотелось даже больше опасности, чтобы было больше чести. Я не страшусь за твою жизнь. Я знаю, что никто не сможет тебя победить. Но я боюсь, что король не простит смерти своих фаворитов. И тогда тебя ждет изгнание. И этого не бойся. Во мне слишком нуждается герцог. Он не допустит моего изгнания. Ты знаешь, мне бы хотелось присутствовать на вашем поединке. Нет. Это невозможно. Тогда я буду смотреть только на тебя. И мои противники могут этим воспользоваться. Хотя, если бы я выбирал смерть, то я бы выбрал именно эту. Господин Дессенлюк. До свидания. Господин Десенлюк. Рани, Рани, Собственной персоной! А позвольте узнать, что вы делаете в столь поздний час и так. и так далеко от Лувра. Не то, что ты подумал. Я выполняю просьбу короля милей Ширини. Он сказал мне, Сен-Люк, прогуляйся по улицам города, если ты услышишь, что кто-нибудь говорит, что я отрекся от престола, смело отвечай ему, что это неправда. И кто-нибудь говорил об отречении? Да, конечно, никто. Да по правде говоря, я никого и не встретил. Кроме господина де Что, что, что? Вы встретили господина де Да. Но этого не может быть. Почему не может быть? Может. Да потому что господин де находится... Компьень. Я ничего не знаю про Компьень, но в данный момент его там нет. Потому что сейчас он шатается по улицам Парижа во главе отряда вооруженных людей. Что с тобой делать? Я сегодня не узнаю тебя. Это невозможно. Послушай, это просто невозможно. Мы же. Мы же так долго ждали этой ночи. Простите, а вы не заметили, в какую сторону шел господин Демоцару? Э -э, в направлении улицы Сан-Антуан. <музыка> Боже мой. В чем дело? Господин Лисенлюк сейчас может произойти большое несчастье. Ведь господин... Ты уверен, что граф де Монсаро в Компьене. Ну и что? Он счел возможно воспользоваться его отсутствием. Значит, он сейчас у госпожи Дианы. Дело плохо. Я понял. У господина де Монсаро возникли подозрения, и он сделал вид, что уезжает. Для того, чтобы неожиданно нагрянуть. Ты прав Рими. Похоже, здесь опять замешан герцог Анжуйский. Но ведь сегодня утром герцог сам устроил графу до Монсаро отъезд. Тем более. Бежим, Рилий, бежим. Ты знаешь, где дом? Да. Он намного нас оперет. На четверть часа. Бежим. Ты требуешь от меня невозможно. Вы. Поверь мне. Так надо. У меня нехорошие предчувствия. Но я не могу уйти. Ты Тебе самой можно обращаться с молитвой. Хочу навестить своих друзей. Но сначала прикажи господину Декриону взять 10 человек из охраны и отправиться в Лансонский дворец за твоим братом. Зачем? Затем, чтобы он не сбежал во второй раз. Но? Разве ты сожалеешь о том, что слушался моих советов сегодня? Нет. Клянусь смертью Христовой, тогда делай. То, что говорю я. Несчастный, драться с Бюзией, совершенно не думать об этом. Самым опасным человеком Франции. Я прикажу разыскать его. Я заставлю его спать, даже помимо его воли. О, вот и ты, наконец. Подойди сюда, несчастный. Посмотри на своих товарищей. Ты видишь, как они благоразумны. Вместо того, чтобы помолиться, как они, и спать, таскаешься по притонам и играешь в кости. Ты же белый, как мел. Что ты будешь делать завтра утром, когда уже сейчас ты никуда не годишься? Иди ложись. должен отдохнуть хотя бы последние два часа. Ты уснешь? Прекрасно усну, государь. Сомневаюсь я в этом. Почему же? Да потому что ты взволнован. И как тебе не волноваться, поскольку ты думаешь о завтрашнем дне? А завтра, это уже сегодня. Государь, я засну, обещаю вам. Но лишь в том случае, Ваше Величество, если вы дадите мне возможность заснуть. Черт возьми, он прав? не понимаешь. Он, наверное, уже спит. Господи, неужели я сегодня обрету покой? Почему? Да потому что они убьют этих проклятых анжуйцев. Ты так думаешь, Генрих? Я уверен. Потому что они любят меня, и они храбрецы. Я не слышал, что по банджуйцах говорили, что они трусы. Разумеется, нет. Пойдем. Подожди. Что? Я не хочу завтра. Вернее, сегодня. Не омрачать их, не разнеживать. Я попрощаюсь с ними сейчас, пока не спят. Прощайся, сын мой. тебе выдержки мы безрассудный шумбэ. покинет тебя, мой славный мажорон. Дай Бог тебе сил и отваги, мой мальчик. Странно, я никогда ничего подобного Кровь? Он ходил по крови твой, храбрец. Может быть, он ранен? Ну, разве что в пятку, как Ахилиас. Что же с ним стряслось? Наверное, прикончил кого-нибудь. Зачем? Чтобы потренироваться. Странно. Да-да. Что ты говоришь? Я говорю, да-да, потому что, по-моему, это очень многое означает. Страдать гены. Давай поговорим о деле. Герцог Анжуйский уже в Лувре? Да. Он ждет в тронном зале. Что ты собираешься с ним делать? Прикажу отправить его в Бастилию. Очень мудрое решение. Но я бы на твоем месте выбрал темницу понадежнее, с толстыми стенами и крепкими замками. Шико, успокойся. где продается прекрасный черный бархат. Шико, это мой брат. Ах, черт, я совсем забыл, что при дворе в знак траура по членам королевской семьи одевается фиолетовое. Ты собираешься с ним говорить? Разумеется. Зачем? Ну, хотя бы для того, чтобы доказать ему, что заговор раскрыт и не оставить ему ни малейшей надежды. На твоем месте я уменьшил бы речи, и удвоил срок пребывания в тюрьме. Отсутствовал. Когда именем Вашего Величества я занял Алансонский дворец. Но вскоре его Высочество вернулся домой, и мы арестовали его, не встретив сопротивления. Вам повезло. где же вы были сударь где бы я ни был государь смею вас заверить я занимался вашими делами я так и полагал и глядя на вас я убеждаюсь в том что не ошибся когда ответил тем же занялся вашим но ну, так где же вы были чем занимались в то время, когда арестовывали ваших соучастников? Моих соучастников? Да, ваших соучастников. Государь, я уверен, вас вели в заблуждение. О нет, сударь. На этот раз ваша преступная карьера окончена. И на этот раз вам не удалось занять мой трон. Братец. Государь, умоляю, успокойтесь. Определенно кто-то настроил вас против меня. Негодяй. Вы умрете от голода в темнице Бастилии. Я жду ваших приказаний, государь. И благословляю их, даже если они приведут меня к смерти. Только после того, как вы ответите на вопрос, где же вы были, сударь? Я спасал ваше величество и трудился во имя мира и славы вашего царствования. Вот это должно быть любопытно. А вы не могли бы рассказать нам поподробнее об этом, мой принц? Да-да, пожалуйста, мы слушаем вас. Государь, я бы рассказал вам обо всем, если бы вы обращались со мной как с братом, но вы обращаетесь со мной как с преступником. Поэтому я подожду, пока события подтвердят то, что я говорю правду. Хорошо. Подождем. Подождем. Кажется, я понимаю теперь, почему у господина Депернона было столько крови на сапогах и не кровинки в лице. Сын мой уже светает. Ты сегодня так и не замкнул глаз. Помоги мне. Ты огорчаешь меня, Генрих. Какого черта? В конце концов, каждый из них получит не более того, что получит. Вы слышите, Господь мой, как он богохульствует. Но простите его, он безумен. Он безумен. Особенно я волнуюсь за Депернона. Ему придется иметь дело с Бюси, а Бюсси это... это лев, это тигр, это змея. Бюси это живая шпага. Вот за кого, за кого? А за Депернона я спокоен. Нет, нет, его убьют. Его? Он не настолько глуп. Я думаю, что кое-что он уже предпринял. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что он не будет драться. Но ты слышал, что он говорил? Вот именно потому, что слышал. Ну. Повторяю, он драться не будет. Ты никого не любишь и всех презираешь. Я хочу видеть этот поединок. Нет, ты должен остаться в Лувре, потому что если тебя увидят на поединке, и если твои друзья победят, то тебя обвинят в колдовстве. А если твои друзья потерпят поражение, то каждый обвинит тебя в сглазе. Что мне до сплетен и толков? Я люблю своих друзей. Мне нравится, что ты такой вольнодумец, Генрих. Я также хвалю тебя за то, что ты так любишь своих друзей. Это великая добродетель королей. Но я хочу, чтобы ты поскорее отправил в Бастилию герцога Анжуйского. При нем Крион. Да крейон это кабан. Это неудержимо бесстрашное животное. А твой брат это гадюка. Это гремучая змея. Его могущество не в силе, а в яде. Ты прав. Но я хочу их проводить. За короля. За, За короля. короля! Его Величество, король Франции! Здравствуйте, господа, я вижу, вы в хорошем настроении. Благодарение Богу, да, государь. Мои смельчаки, сегодня ночью я укрепил мой трон так, что никакие удары ему не страшны. Поэтому не следует беспокоиться о моей особе. Вы сражаетесь лишь за мою честь. Государь, не тревожьтесь, мы можем расстаться жизнью, но во всех случаях ваша честь будет сохранена. Господа, я вас нежно люблю. И поэтому прошу вас, никакой бравады. Я хочу дать вам один совет. Запомните, не ваша смерть подтвердит мою правоту, а смерть ваших противников. Ваше личество. вы не придете посмотреть наш поединок, чтобы придать нам бодрости? Нет, это было бы неуместно. Пускай все думают, что это следствие частной размолвки. Государь, благословите. Государь, ты как знаешь, а я все же хочу посмотреть поединок. У меня такое ощущение, что на поле де Пернона произойдет нечто любопытное. Ступай. сказали, что он ушел вчера вечером вместе с господином Реми. Ступаем. Благодарю вас, господа. Интересно. Так, так, так, так. Кажется, я начинаю догадываться. Вы слышали, господа, что король приказал подготовить большую охоту на оленей в горах Кампьери? Слышали, конечно, слышали. Да, слышали. Господин де Монсурон. Вынужден был вчера уехать туда. Значит, пока главный ловчик поднимает оленя, Люси охотится за ланью главного ловчего. Следовательно, господа, Фюси сейчас ближе нас к месту поединка и будет там гораздо раньше. Поспешим, друзья, я думаю, мы встретим его на дороге. Ох уж этот хитрец, Дюси. Ему всегда удается оказаться ближней. Келлиос вспомнил о том контрударе, которому я его учил. Парировать шпагой и ударить кинжалом. Шомбер человек хладнокровный. Он убьет реберак. Мажерон. Мажерон. Если ничего не произойдет, справится с ворон? Ну ты да вернул. Ты да вернул, он погиб. Ну если он погиб. Бюсси, Этот страшный Бюсси, он бросится на других. Боже. Мой бедный Келюс. Мой мажерон, мой шамберг. Что? Что? Уже? Нет, государь, А поединке у меня нет никаких известий. Но герцог Анжуйский, просит дозволения побеседовать с Вашим Величеством. Зачем? Он уверяет, что пришло время рассказать Вашему Величеству о той услуге, которую он оказал вам. Он также уверен, что его сообщение несколько успокоит волнение Вашего Величества. Ну хорошо, ступайте за ним. Сюда нельзя, господин Десенлюк. Пустите меня, что погрузка. Ну я же сказал Не нет, имью. пропустите Господин его. Пропустите его! Государь, я пришел просить у вас отмщения. Что с тобой? Господи Иисусе, что случилось? Встань, встань! Говори. Государь, государь, один из Самых благородных ваших подданных, один из храбрейших солдат. Ну, кто? Кто? Господин Дебюсси, он, он, он... Успокойся, успокойся, Звонюк. Рассказывай. Не проклятый болван я бы тебя убил на месте если бы ты в него попал что хозяин я хотел их только попугать Ба. господин добищи ты смотри это действительно он, вот настоящий, истинный друг. Он узнает, что главного Ловчего нет дома, а его жене, видимо, одиноко и страшно. И приходит сюда, чтобы составить ей компанию. А главное, когда, накануне поединка, вот действительно настоящий, истинный друг, который заботится о жене точно так же, как и о муже. Сбросьте маску. Я знаю, с кем имею дело, господин де Монсоро. Да, это я. Не сомневайтесь, господин де Я так и поступлю. Ну что ж. Тогда скрестим наши шпаги, господин де Монсоро, и скорее покончим с этим. Вы же знаете, мне сегодня надо обязательно вернуться домой, я живу, я очень далеко. Вы пришли сюда, чтобы провести здесь ночь. Вы здесь и останетесь. Давай. Отойдите в сторону, нет. Я прошу вас. Нет, нет. Диана, меня так могут тупить. Диана, могу. я прошу вас. Вы смешны, господин Дебюсси. Вы не можете избавиться от женщины, которая повисла у вас на шее? Диана, я прошу вас. Вы Жалкий комедиант. Вы изображали друга перед мужем для того, чтобы забраться в спальню к его жене? Довольно, господин Демонсоро, довольно. Мне не по душе. Лишние разговоры. Мы с вами люди чести, и поэтому можем... Вы? Вы, Бюсси, такой же человек чести, как эта госпожа, целомудренная женщина! Сильно сказано. Даже слишком. К вашим услугам. Вперед, мои храбрецы! Ах, вот как. Я вижу, вы предпочитаете убийство, а не поединок. Да Посмотрите. и вы будете поочередно драться с каждым из моих людей, потому что ничего другого не заслуживаете. Вы умрете здесь, как браконьер в чужом лесу. Ату его! Ату! Что -то... Давай! Фу! Диана, пожалуйста, закройте свою с собаки поджали хвосты господин де Монсоро. Пошел. Посмотрим, господин де а, Это ты, маленький дьявол? Я узнал тебя. Да, сын, это я. Мы Посмотрим, сука, чья сегодня возьмет. Давай! Все Кончайте с ним! Они уже здесь. Ну что ж, будем прорываться. Зачем прорываться? Я знаю один тайный ход. Мне его показала моя бывшая возлюбленная. Со мной, господин Гасымлюк.